Со мной гуляете, сразу пытайтесь, пытайтесь. Да, с мной что? Давай, давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Если давай, давай. Давай, Вадように, ну, давай, что, что сможешь? отличие давай, нас. давай. Ну для борьбы, для как сюда мы выходим, то нормально головой сыграть. Но мне надо сейчас вот это точно. Вазиришь, пошла играть! Играем! Ой, зато вот Да, Ты серьезно.. Я, ты Скоро, скоро, Хорош, вот, молодец, но ну зачем? Да. Вам да. у нас нас и мы мы потому что что мы обыграли кого? А а у нас кого? У нас давай, кого давай, давай, давай, давай, давай, Второе третье место у нас давай, Это Бутаревич и давай, давай, давай, кто в команде Кисляка отвечает за арбуз? Вот я шича, они сами сказали.